Вообще, тема ожирения, с одной стороны, она очень избита, и о ней не говорит только ленивый. Да? Все каналы, интернет, все э, напичканы какими-то статьями про ожирение. Все знают, как его лечить. Но, к сожалению, основная масса людей, специалистов, все таки воспринимают проблему ожирения как эстетическую. А Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что ожирение – это новое, новое, хроническая неинфекционная эпидемия. Вдумайтесь, около 2 миллиардов людей в мире имеют избыточный вес или ожирение. И что печально, неуклонно растет. Количество людей с ожирением. Так, среди взрослых за последние 30 лет количество людей с избыточным весом и ожирением увеличилось на 28%. У детей еще более печальная картина – увеличилось на 47% количество детей, страдающих ожирением. Каждый четвертый трудоспособный человек в России имеет избыточный вес или ожирение. И все серьезные медицинские организации, это кардиологическая ассоциация, эндокринологическая ассоциация, онкологическая ассоциация, говорят о том, что этой проблеме нужно уделять как можно больше внимания. Ожирение на данном этапе признано самостоятельным хроническим заболеванием. Но чем опасно ожирение? Оно опасно своими осложнениями. И чем выше степень ожирения, тем выше риск осложнений. У 80% людей с диагнозом ожирения возникает сахарный диабет. У более половины пациентов с диагнозом ожирения имеют сердечно-сосудистые заболевания. В настоящее время очень часто ожирение осложняется онкологическими заболеваниями: заболевания вен, заболевания желудка, заболевания печени и заболевания суставов, заболевания желчного пузыря. Все это является осложнением ожирения. Не секрет, что сейчас бесплодие выросло в разы. Доказано, что у женщин с избыточным весом и ожирением гораздо выше частота бесплодия, гораздо выше частота невынашивания беременности, гораздо выше рождение детей с патологией различной. Хочу отдельно сказать про экстракорпоральное плодотворение. Доказано, что у пар, которые в период Вступления в программу экстракорпорального оплодотворения имели индекс массы тела более 25. Удачных попыток гораздо меньше. Причем важен вес не только мамы, а важен вес и папы. Об этом никто не задумывается. А кроме того, дети, рожденные от мамочек, Которые во время беременности имели ожирение это дети, которые обречены на ожирение в будущем. И у детей, рожденных от мамочек ожирения, даже в подростковом периоде гораздо выше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Когда же нужно заняться профилактикой ожирения? Профилактикой ожирения нужно заниматься, пока ребенок находится в матке. Уже мама беременная должна задумываться о том, что она ест, как она ест, сколько она ест и как она двигается. Какие проблемы у мужчин с ожирением? Это гипогонадизм, ну или в народе еще называют импотенцией. Да? С чем это связано? Существует четкая зависимость между объемом талии у мужчин и уровнем тестостерона. Чем больше объем талии у мужчины, тем ниже уровень тестостерона. Но если мужчина худеет, уровень тестостерона повышается. А это важно для качества жизни, а это важно для сохранения длительной сексуальной функции. Жировая ткань является центральным органом в процессах, определяющих темпы старения и продолжительности жизни. Вот, слушайтесь в цифры. При нормальном индексе массы тела продолжительность шансы дожить до 70 лет есть у 80%. При индексе массы тела от 25 до 30 шансы дожить до 70 лет есть только у 60% людей. При индексе массы тела более 40 только у 50% людей есть шансы дожить до 70 лет. Поэтому э, борьба с лишним весом – это не просто борьба с эстетическими нарушениями. Это борьба за здоровье, за качественную жизнь и за продолжительность жизни. У меня нет задачи напугать пациента. У меня есть задача донести информацию. Потому что если вовремя заняться этой проблемой, то результаты получатся очень хорошие.